Про топ-8 пока. Вот именно по числам ничего не известно и по соперникам. Но у некоторых будет отбор в топ-8. процентов я знаю это же Виталик Лалетин. Я просто не, не, недавно комментарий прочитал, что оказывается ударение на, а? на первое. И он сказал то, что с кем-то будет бороться. Потом, опять же, Крудник должен с кем-то бороться. С Бреснером? Возможно. Возможно, с Бреснером. И Алекс Курдеча, помню то, что Игорь тоже говорил, то, что дадут возможность ему побороться за место в топ 8 Больше пока ничего не знаю.